Дождик непростой В Новый год бывает дождик Новогодний золотой Мы украсим нашу елку В яркий праздничный наряд Разноцветные гирлянды Словно звездочки горят Мы встречаем Новый год С миром счастьем и добро Мы встречаем Новый год, Скоро он к нам всем придет. Новый год мы пустим в дом, С миром счастьем и добро. Новый год мы ждем, как чудо, как рождение. И радость, мир наш полный красоты, Нежностью сердца согреет, Добротой наполни души Новый год пусть будет щедрым, Самым светлым, самым лучшим Мы встречаем Новый год.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 душевного тепла с новым годом с новым счастьем с новой радостью любовью чтобы все мечты взрывались чтобы были все здоровы мы встречаем новые С ним счастье и дорог, мы встречаем Новый год, скоро он к нам всем придет, Новый год мы пустим дом, С ним счастье и добро. Мы встречаем Новый год, Скоро он к нам всем придет, Новый год мы пустим дом. С миром счастьем и добро мы встречаем новый год. Скоро он к нам всем придет. Новый год мы впустим в дом с миром счастьем и добро, с миром счастьем и добро.